Вчера у меня получился убыточный день, я конечно не уверен, то, что вам будет интересно смотреть убыточные сделки, но как получается. Часть мой канал это видеодневник и так скажем бесплатный опыт для вас. Вы посмотрели ситуации, которые хорошо работают, которые не работают, нашли мои ошибки и эти ошибки старайтесь просто у себя не допускать. В это время первую сделку я хочу открыть, я вижу пробой уровня, я хотел заходить намного раньше, но я был не подготовлен, у меня не был ни открыт ни стакан, ни VPN включен. В общем здесь я в сделке захожу на такой относительно небольшой объем. Идет у нас тем временем уже хороший пробой И я решил уже фиксироваться около заявки Вот смотрите, идет тот самый пробой В это время я уже включил стакан Раскинул сетку, по которой буду фиксироваться Все выглядит довольно-таки неплохо Вчера ребята вообще как будто не с той ноги встал что не открывал, где не заходил, что-то Вообще, какие-то запилы были, ну не знаю Просто не мой день, убыточные Дни должны быть, во всяком случае у меня их Не было уже примерно около Двух недель, то есть получается постоянно Вот торговал в плюс, там каждый день Выходил хоть с каким-то, но плюсом, но вот Сегодня что-то вообще пошло не так, ну давайте Посмотрим, тут у нас цена идет дальше на повышение Я вижу то, что в стакане спота есть Крупный объем и здесь я уже принимаю Решение закрыть всю свою позицию, думал То, что у нас еще цена как раз таки подойдет К этим отметкам, но ну, после я уже Всю, весь остаток позиции просто закрыл уже по рынку, потому что понимал то, что оттуда может быть какая-то коррекция и в этой сделке было заработано плюс 20 долларов в депозиту. Неплохое такое начало дня следующая сделка была открыта по монете дюдекс. я вижу в стакане спота крупный объем и от этой плотности я уже открываю сделку вам как обычно вот у меня многие ребята спрашивают как торговать по стакану где скачать стакан это вообще терминал Binance или что ребята у меня уже есть этот видос на канале вы можете посмотреть вот под подсказки сверху просто дохренища таких комментариев вам лень что ли просто взять открыть канал и посмотреть я вот понимаете я когда Хотел научиться трейдингу, я каждый день Как дурной, я просто сидел этот Мотал YouTube, я смотрел вот много информации Читал эти книжки, сидел в блокнотике Записывал, а многие вот открыли Увидел то, что чел сделал сотку баксов Я тоже так хочу, быстро залетели Слили свои 100 долларов, ну разве это ребята Отношение к трейдингу, это конечно как лотерея Но сегодня об этом мы тоже поговорим В общем, в стакане спота есть у нас Крупная плотность, от этой плотности я Начинаю набирать позицию в лонг Сделка здесь получалась примерно 1 к 5, 1 к 6 Вообще, грубо говоря, замечательная ситуация, на самом деле у нас все идет хорошо, я закрываю некую вторую часть позиции вот по своей сетке, которую здесь уже раскидываю и вижу то, что на этом уровне мы можем уже немножко застопориться, там опять же подкидывали крупный объем вот на этом вот уровне 6.3, но это такой относительно крупный, но все равно на этом уровне уже можно было почувствовать какую-то коррекцию, большую часть позиций я закрываю вот по этой сетке и остатки позиции уже были закрыты по стоп-лоссу. Итого, ребята, в этой сделке было заработано плюс 8 долларов. Следующая сделка была открыта снова же по инструменту Dudex. Я сначала, опять же, от этой плотности хочу открыться... В лонг, но потом понимаю то, что вероятнее Всего эту плотность сейчас у нас разберут И я получу тут минус Но во всяком случае я решил попробовать От этой плотности отыграть В этой сделке находился буквально 30 секунд Плотность быстренько разобрали и потерял 4 доллара Следующая сделка снова же Была открыта по этой монете Я вижу то, что у нас уже вот большие объемы Точнее большие плотности в стакане спота Я принимаю решение открыть сначала лонг Но потом что-то в такой моменте понимаю Я какую-то ерунду делаю Раз у нас начали разбирать вот эти вот плотности Раз у нас, так скажем, немного активность ткани начала повышаться, возможно, у нас сейчас будет вот пробой э, нижнего уровня. Если посмотреть на технический анализ, здесь что-то было похоже вот на двойную вершину. И потенциал обычно в таких ситуациях Это расстояние двойной вершины до уровня шеи. И как раз-таки на пробой получается уровня шеи я и заходил в этой ситуации. Плюс у нас здесь были крупные заявки, крупные плотности. И на разъедание этих плотностей я как раз-таки и заходил. Потенциал вот до 24 с половиной примерно можно было отрабатывать на самом деле хорошо цена идет на понижение, тут я короче допустил небольшую ошибку, то что перенес стоп лосс относительно рано, вот у нас уже цена подошла к следующим заявкам, на которых могла остановиться я переношу стоп лосс и это на самом деле моя ошибка, потому что цена вот буквально чуть-чуть выше подходит и меня выбивает по стопу, получается плюс 1 доллар из этих двух ситуаций то есть и в лонг и в шорт не знаю понятно ли я так быстро объяснил но думаю понятно, сначала думал отзыв заявки заявки начали разбирать плюс смотрю по техническому анализу двойная вершина думаю надо переворачиваться в шорт следующая сделка была открыта опять же по инструменту дудекс вы видите то что в стакане спота есть такие относительно крупные плотности и на разъедание этих плотностей я опять же заходил и вот посмотрите прошлая ситуация меня вот буквально чуть-чуть вот зацепила по стопу ну вот просто видите как то не везло тут я опять же хотел зайти намного раньше но меня, но меня размазало и зашел уже на этом уровне хотел здесь зашел здесь, хотя здесь уже видите, вот даже такое вот маленькое движение, это уже было плюс 7 долларов, потому что там стопик был максимально короткий, и того, что вы тут думаете по этой ситуации, да, цена у нас дальше идет на понижение, я фиксирую часть позиции по этой самой сетке, и у нас уже здесь, видите, есть крупная плотность, поэтому около этой крупной плотности я принимаю решение закрыть свою позицию, вот 34 тысячи, и открыться в лонг. Думал словить какую то вот такую вот, знаете, небольшой отскок от этой плотности, но эту плотность буквально за пару секунд разобрали, и сделка была закрыта под стоп-лоссу. Итого, ребята, в этой ситуации было заработано плюс 8 долларов. То есть взяли вот этот вот небольшой пробой, хотели отработать еще от плотности, но не получилось. Ну и начинается сейчас, так скажем, самое интересное монета матик я смотрел то что по биткоину мы уже подходим к уровню 40 тысяч долларов здесь по матику я вижу также треугольник вижу то что у нас есть точки пониже к которым мы можем идти там более сильные уровни и если смотреть по биткоину вот биточек у нас должен был вроде как проливаться ниже 40 тысяч долларов потому что мы этот уровень очень часто уже тестировали поэтому довольно таки было логично то что мы все-таки и по матику пойдем к нижним точкам биток у нас уже был на нижних точках матик был не на нижних поэтому я и думал то, что у нас есть такого вот раз которое мы можем пройти по сути если смотреть по стакану там ничего интересного не было Интерес был только со стороны технического анализа. Но если опять же смотреть на эту ситуацию уже под другим углом, здесь что-то похоже на фигуру вымпел. Поэтому, возможно, я тут немножко сразу тупанул. То, что не заметил этого. Я думал, то, что вот у нас есть треугольник, и я почему-то ожидал пробития этого треугольника на понижение. Но опять же, я больше обращал внимание на биткоин, и а биткоин это поводырь, поэтому за ним и стоило идти. В общем, по этой ситуации цена у нас поднимается. Она не хочет у нас как бы падать, я немножко начинаю оттягивать стоп-лосс, потому что думаю, ну блин, сейчас меня просто возьмет и закроет, грубо говоря, вот таким вот небольшим импульсом, как и по монете Дудекс. я такого не хотел, поэтому немножко оттягивал стоп-лосс, натягивался оттягивался на минус 24 доллара. Вот первая уже минусовая сделка. Следующая сделка у нас была открыта по монете Это Точно такая же ситуация. Опять же смотрю то, что биточек у нас идет вниз. По монете Это опять же есть уровни снизу. Опять же я выставляю тот же самый стоп-лосс за этот вот максимум. Ожидаю какого-то хорошего движения. Здесь меня короче просто забирает по стопу, чтобы вы поняли. То есть первая попытка сходить вниз у меня была неудачная. В этой ситуации я потерял 11 долларов. А вот следующая сделка. Здесь я уже открываю снова повтор. Все-таки я уверен, что биточек у нас пойдет вниз. И вот обычно, ребята, в таких ситуациях происходит. Вот когда ты грузишь маленький объем, все нормально. Но как только ты захочешь более большим объемом, вот надо тебе как бы ударить. Я вот постоянно заходил с риском там 10, ну максимум 20 долларов вот на этом вот разгоне, да. А вот в этих ситуациях я уже заходил довольно-таки большим риском. То есть там не 20, возможно, около 40 долларов. В общем, тут цена у нас как бы вроде идет на понижение, но параллельно я еще нахожу монету Band и здесь принимаю решение открыть уже сделку в лонг. Так скажем, э, обезопасить себя. Если у нас по тете будет минус, а там у нас открыт шорт, то по Band я возьму лонг. Ну, вероятнее всего, здесь цена у нас пойдет вверх. Эти ситуации уже выставляю в безубыток. И монету тету, и монету Band. Вот, все выставил. Ну, что вы тут думаете? Короче, две сделки у меня закрыла в безубыток. Минус 3 доллара. И там безубыток, и там безубыток. Короче, нигде не дало мне заработать. Ну и следующая последняя сделка на сегодня монета тета и смотрите какая здесь ситуация Я вижу то что у нас если в краткосрочной перспективе у нас есть вот такой вот маленький нисходящий если смотреть в таком более масштабном плане, у нас есть долгосрочный тренд. И опять же мы зажимаемся в огромный треугольник и потенциал пробития которого просто сумасшедший. Если еще смотреть на биткоин, возможно по битку можно было словить тот самый пробой. Я максимально поверил в свой анализ, нужно было все-таки, знаете, себя обезопасить, открыть какую-то сделочку еще в лонг, ну понятно. Но этого я, к сожалению, не сделал, сильно поверил в свой анализ и уже буквально через вот... Тут буквально два часа моя сделка была закрыта в минус 75 долларов. Вот так вот я превысил риски, короче, сделал глупость и, как говорится, заплатил сам за эту глупость. Итого на этой сделке минус 75 баксов. Получается, что за 29 сентября я потерял 82 доллара. Первые два дня мы зарабатывали больше, чем по 100 долларов, а сейчас у нас получается такой убыточный день. Во всяком случае, этот день рано или поздно должен был быть. Хорошо то, что он сейчас случился. Хорошо то, что я все-таки себя как-то эмоционально сдержал. Потому что если бы меня сейчас кукуху сорвало, я бы мог просто спустить этот весьма депозит, как говорится трейдер именно и проверяется в таких ситуациях, поэтому будем потихоньку двигаться дальше посмотрим, что из этого всего получится я думаю, все-таки дойдем, главное здесь придерживаться каких-то правил особо не увеличивайте риски Плюс нам нужно постоянно себя как-то психологически нормально держать. Потому что вчера у меня как бы и настроение особо не было. И садился за комп, и, Короче, все не складывалось. И поэтому и сделки толком не шли. Короче, вы должны садиться, когда у вас все нормально с скукуха. И с настроением, когда хочется вот поторговать. А у меня его как такого, короче, не было. Сегодня добавим монетку полкодот. Я даже не знаю, стоит ли рассказывать. Думаю, все знают эту монету. В целом, мне здесь просто больше интересно технически. Если мы с вами посмотрим на Силану, Вот у нас был хороший рост после коррекции. И вот такой вот. Вот полет возможно мы увидим точно такое же, и по Полкадоту. Хотя мне здесь больше нравится та ситуация, если сравнить с график с биткоином. Если я на самом деле верю, то что у нас будет ballrun вот этому 2021 году, и биток улетит примерно на 100 тысяч долларов, то вероятнее всего и монета Полкадот за ним полетит. Потому что вот максимально графики похожи с биткоином. Если здесь мы с вами посмотрим, да. Может быть такая ситуация, то что никакого булрана не будет. Здесь у нас сейчас, грубо говоря, набирают быков, и после пойдет вот такой вот слив. Поэтому будьте готовы к тому, что любую монету могут слить вообще на минус 70-90%. И чтобы вы понимали, вот с 2015 года вот многие монеты создавали, дожили лишь единицы. Большинство монет тупо соскамились, либо упали вообще в дни. Поэтому, когда вы инвестируете, вы должны понимать то, что... Может с вашими инвестициями случиться все что угодно Даже какая-то хорошая компания может соскамиться Может что-то пойти не так Здесь у нас есть хороший уровень сопротивления В районе 42-50 долларов Будем смотреть как у нас цена будет реагировать на этот уровень Но во всяком случае если у нас буллран по биткоину будет да, То я и думаю монета Polkadot у нас также вот подойдет к этому уровню Просто его отретестит и улетит на 100 долларов А 100 долларов это уже такая будет психологическая отметка На которой возможно можно уже будет ожидать коррекции Опять же оцените монету Салана, каких она была цен в самом начале и сколько она стоит сейчас, поэтому полкодот, даже если смотреть по капитализации, капитализация в 2 раза меньше примерно, чем у Соланы, я думаю, потенциал есть. Опять же, у нас по количеству монет почти максимальная циркуляция, но опять же, если не добавится... С воздуха не знаю эти монеты. Вот, ребята, такая вот у нас сегодня получается ситуация, поэтому переходим на Binance. Здесь выставляем опять же на 25 долларов. Я даже не знаю, почему я раньше эту монету не добавил. Копируем количество монет, переходим на CoinMarketCap и добавляем эту транзакцию. Добавляю транзакцию, чтобы вам максимально красиво показывать свой портфель. Всего я заинвестировал 1150 долларов в минусе на 194 доллара. Лучшие результаты у монеты Космос, худшие результаты у монеты Dash. Во всяком случае, я еще верю, то, что Dash у нас покажет рост. Вот во что, но в Dash, XRP я вот прям верю. Они еще должны нам стрельнуть, должны дать хорошие иксы. Вот, ребята, вот так вот выглядит мой портфель. Более подробная информация там по ICO находится в телеграм канале. Кстати, сейчас на телеграм канале я опубликовал новое ICO на конлисте, Поэтому переходите. Сейчас я опубликую также ответы на вопросы, чтобы каждый мог пройти регистрацию. ICO это хорошая штука, заработать. Поэтому переходите, подписывайтесь и всем удачи, всем профита, всем пока.